Кластерные учебные учреждения – новое слово в системе образования. Такая модель управления позволяет вывести качество и доступность образовательных услуг на принципиально новый уровень, а также развивать таланты одаренных детей, отметил губернатор Подмосковья. Кластерный подход система флагманских школ – это то, что дает нам возможность повышать качество образования, а нашим ребятам – реализовать себя и проявить свои знания в том, что им интересно. На базе гуманитарного кластера в гимназии Одинцовского округа состоялся заключительный этап Всероссийской Олимпиады по литературе. На финал главного интеллектуального конкурса страны приехали 300 одаренных школьников со всей России. 17 ребят были из Подмосковья. Глава региона и министр просвещения Сергей Кравцов посетили школу, оценили работу центра и пожелали удачи юным знатокам. Мы вам желаем успехов, удачи. Вы большие молодцы. Так держать э, и прославляйте нашу страну, нашу Россию замечательную. Сегодня в Подмосковье успешно реализуются уже несколько инновационных флагманских школ, а также намечены амбициозные планы по развитию этой сферы. У нас три центра, которые готовят детей. Это гуманитарно мы здесь находимся, в Примаково. Есть лицей с Капицы, это Долгопрудный. Еще один открываемый центр подготовки и образования, где в том числе можно будет проживать, получая среднее образование. Это технолицей Долгих. Это и кибернетика, и программирование, робототехника, все то, что тоже сегодня востребовано. Кластерный подход уже сегодня дает видимые результаты. В прошлом году Подмосковье заняло второе место в общекомандном зачете по итогам Всероссийской Олимпиады школьников. 309 победителей и призеров. А в этом году уже 334 диплома. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».